Представляем вашему вниманию инструкцию по пожарной безопасности. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть в каждой организации. В данной инструкции указаны основные действия, которые необходимо выполнять при возникновении пожара, при его окончании и что нельзя делать, если возникло возгорание на объекте. Инструкция изготовлена из самоклеющейся пленки размера А4.